Друзья, всем огромный привет! Нашел вот я вот такой вот молоточек. Конечно, не прошел мимо, подобрал его и решил дать ему вторую жизнь. Сегодня сделаем интересную с вами ручку, которая не будет слетать и не будет ломаться. Давайте посмотрим видео. Поехали! Конечно, молоток можно не зачищать от дожавшего, но небольшую реставрацию я решил ему сделать. Вот так стал выглядеть молоток после обработки на гриндере. Ну, конечно же, приятно работать с чистым инструментом, куда он блестит. Также немножко уберу жаску при помощи отрезка. Теперь мне понадобится кусок полипропиленовой трубы. В моем случае это 25 диаметр. Она у меня армированная алюминия внутри. Берем в руки горелку и на маленьком огне обливаем на стопку. What's going on thought again my brain? All sudden, I don't look at anything same way. Gotta build up my thoughts, sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the That's same. I don't right? Okay. Переход у нас пойдет дубовая щепка. В общем, осталось укоротить ручку. Я вот таким образом делаю под себя. У нас получился вот такой вот молоточек, у ручка теперь 100% не сломается и точно не следит за счет того, что здесь расплавлено, глином раздавлено. Я думаю, получился интересно. Такого молотка нет ни у кого, есть только у меня. И, конечно, мы с вами затестируем, забьем несколько гвоздей, попробуем. Посмотрите, ну вообще ни капельки он не сдвинулся, никуда не денется. Я думаю, такая ручка прослужит много-много лет. Она не боится ни влаги, ни солнца, ничего. Я думаю, такая идея вам пришлась по душе. Если да, то поставьте по лайку. Подпишитесь на канал и напишите обязательно ваше мнение. Друзья, ну а вам я желаю всем крепкого-крепкого здоровья, любви и удачи. Ну и всего сила, -сила самое хорошее. До новых встреч. Пока-пока.